Всем привет, с вами я, Чипс и Ноу no И сегодня мы решили заснять это, ложные пенальти, и вы не поверите, у нас появился голкипер. Голкипер Максон. И он сегодня будет наши нас тащить удары, ну, правило, надеюсь, вы помните, но я повторю. Мы подходим, говорим в камеру, в какой угол будем бить. И если мы попадаем, то у нас давай тогда 3 балла. Uh -huh. Если попадаем просто, ну, забиваем гол, 2 балла. А если отбивает вратарь и залетает в ворота, 1 балл. Если мимо, 0 баллов. Самое интересное, что это будет все на льду происходить. Да, то есть у нас не просто ложный пенальти, а ложный пенальти на льду. Ну что, ты готов? Все, поехали. Сейчас мы скинемся. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Он первый. Так, Или ты решаешь? Давай ты пью. А, окей. Сколько ударов? Я первый. Пишу. Так, у нас тогда 10 ударов. Бьем по очереди. Я бью первый. Сейчас, дай фокус настрою. Так, где тут фокус-то? Вот так вот. Бью вправо верхний. Ну чё, влево-нижний? Развел просто по углам. Посмотрел в нижний, ударил в верхний. Вот так вот. У меня 3 балла. Это круто ушел, как быть эффектом. Все, пацаны, будем догонять его. Левый вверх. Оо! Пацаны, тут должна быть поправочка, лед все-таки. И мои! Супер Так, ну, давайте это влево-нижний. 6-0. Даже, знаете, это был не нижний, а такой, знаете, посередине. Ну, в комментах можете написать, веры. Это вверх или низ был, но я давайте тогда 2 балла Он сказал правый, верни, если что О, один балл Давайте по центру пробьем 6 баллов да, О, Ч пацаны, дымник да Так, ну это, давайте... Право нижний. Вот это был право нижний. Вот это я понимаю. Я готов еще раз попадать. правый нижний. Че, пацаны, это все красотки? Не выйдет. Просто не глядя. В левый верхний, еще от штанги, 12 баллов. Что, пацаны, один балл, давайте выберем. Так, вроде бы шестой удар, у меня 12 очков, ну и давайте это, вот сюда вот, в левый, нижний. Левый, нижний, 15 баллов. Это уже шестой удар. Седьмой удар. У меня 15 очков. Ну ч, давайте это правильник. Я а только одну очку. То есть, говорю, у нас тащил да, Вообще а огонь. Основные где на силу. А левый, верхний. Так, ну это, восьмой удар мой И... Да, короче, нет, я могу не попадать, я и так уже выиграл Давайте, короче, рабоной попробуем Справый а -а, нижний Ну, почти, почти Бью закрытыми глазами а -а, Левый нижний <серкнул> Так, ну, короче, это девятый удар Короче, я уже выиграл, но все равно давайте влево-верхний. Два балла. Давай я скажу, а ты ударишь. Правый, вершник. Ну наконец-то хоть два балла. Да. Мой последний удар, давайте правый верхний. Как начал, так и закончу. Чё, пацаны, давайте право-верхний. Там было попадание Так, ну короче, это, у меня 17 баллов У него 5 баллов С большим отставанием а Вывод, да и мисс говно, не покупайте <laughs> Победил я Он сегодня тащил, он сегодня... Да, он, он сегодня, сегодня тащил, был. он красавчик Короче, если вам понравилось, то поставьте лайк Подпишитесь на канал Ну а с вами был Чипс, и Максон и NoName no всем до новых встреч, пока!